Пришли на завтрак скромно, но что, в принципе, за такие деньги, мне кажется, что корма так все удивительно. А еще и даже какой-то выбор выбросить, даже блинчики есть да? Это же вообще, история. красота. Такой так, вид открывается нашего окна. Вид, кстати, ничем не хуже, ребят, чем вид из дорогого отеля. Бурак, Бурат какой-то. В общем, ребята, какие-то такие штуки три дали. Отдельно, пошли пожарили на каждого. Говорят, Бурат или Бурак. Может, брат, не знаю. Сидим, кушаем с таким вот видом. Ой, ребят, пришел в номер, а у меня тут как будто бы девушка по похозяйничала, поубиралась. Офигеть, вот это молодцы, вот это молодцы. Я им обязательно отзыв оставлю. Не знаю, как, хотя как, я же бронировал через Booking. Значит, на Booking я ставлю. 25 баксов? офигительный завтрак вам сегодня показывали. Смотрите, все убрались, у меня здесь башмаки валялись, ну как у нормального в принципе мужчины. беспорядок был, Стулья поставили ровненько, там поправили, новую водичку поставили, мой чемодан подняли туда, обувь убрали, вон там тапочки дали. Ё-моё красота! Так что кому надо, ребят, я не буду. Ну типа как, знаете, travel блогер прикрепляю ссылку, переходим там, по какие-то реферальные ссылки, нифига подобного не, ребят. Если кому просто нужно будет, может быть, друзья, знакомые, меня уже спрашивали, кому-то скидывал, с кем-то делился. Ну и также и будем продолжать, если кому-то нужно будет, то вы мне напишите в личку, я вам просто ссылку на букинг этого отеля скину, а там сами забронируйте, такая тема, ладно. Мы сейчас собираемся, идем дальше, смотрите, ребят, как они, как они питаются. Ага, видели, ребят, смотрите, мясо просто, они даже не, не идут, смотрите, просто по кусочку собрали и ушли, он ей оставил, а она даже не, не старается, видели? Давай заберем, давай заберем, он сейчас уйдет. Возьми вечером, сделаем шашлык. Стоит нафиг ничего не надо. Они даже и не нападают, смотрите, на мясо. Ага. Сегодня, говорит, говядину надо. Ты а не вот то. Смотри, еле-еле, вот, еле, еле. блин. Да. У нас бы с руками отобрали бы уже, руку от, от половины откусили бы, да? А, он свинину ездит. Да? Ребятки, ребятки, ребятки. Мария и Олег прилетели. Мы их рады видеть. Вы нас рады видеть? Очень, очень рады, да. Очень. Очень рады видеть. Очень. мы теперь живем все вместе. Скоро в нашем отеле будут только комнаты наших друзей, да. да Завтра мы еще прилетает. Этот отель, да. И теперь будем постоянно сюда приезжать. Точно. Ребята, ребята уже планировали с начала месяца, даже раньше, приехать, но все никак, все никак не успевали, правда? правда. Потому что работа. Свое сдержали свое слово, все равно прилетели мы были с ними на связи, но вот взяли билеты, прилетели, причем перелет был непростой, не просто сел два часа и ты здесь, да? да. вы Махачкалу еще пом... Махачкале, причем ночью посетили 9 часов был перелет да, посетить, да. ничего в этом страшного нет, подарили я ее посещал чемодан да, чемодан подарили без чемодана, ну свещают чемодан, потому что, блин, офигели они, ребята, за чемодан хотят больше, чем он стоит пришлось. Ребятам чемодан говорят, ну, дарим вам, что же, ребята. Раз вам чемоданы так нужны, видимо. А что в махачкале нету Икеи, я им подарил икейский чемодан. Да, так что где-то махачкале, есть, есть ваша частичка, частичка вас. А у меня есть подарок, ребят. Потом я похвалюсь. Мне ребята подарили на день рождения подарок. Вот, а мы идем гуляем, сейчас покушали, с утра сходили, сейчас уже победали. А, идем куда? Мы куда-то на набережную, а, да? Одежда, да? Непонятно куда. Но вы завтра да. улетаете. У вас прям совсем короткий, короткая какая-то поездка. Теперь, теперь нас ждете, да? Не, мы, мы сейчас с ребятами говорили, и мы думаем, где в следующий раз собраться. Так что вы нам тоже идеи накидайте. Где в следующий раз, чтобы всем было удобно, всем комфортно, всем близко. Чтобы не на, не на один день, а одну ночь. Слушайте, вы рекорды бьете. У меня были какие-то друзья у нас прилетали тоже на пару или на тройку деньков. Но чтобы на одну ночь вот так вот взять и прилететь. Поняли, да, какие у меня... Крутые есть ребята, живут в Москве. Взяли на одну ночь, прилетели и улетели. Вот так мы бывает. в следующий раз побьем рекорды по, по количеству Примевание. бывших дня Да, власть. да, чтобы больше всех вы были. Пока кто у нас, Валек? Мы лидируем, да, Кать? Кать, да? Да. Да. Передаем, вернете. Да. Да. 12 дней да? 12? Я все равно больше 12. всех. 12. Я на неделю больше. Так, идем. Ты знаешь, куда мы идем вообще, нет? Куда-то идем. идем. Ребятки, возвращаемся к своему отелю. Видите, какая здесь красота все-таки. Сегодня немножко погода разыгралась. Утром было совсем прохладно и неприятно. А вот после обеда солнышко встало. Стало уже поинтереснее. Идем с ребятами в наш отель. Набрали сладости. Ребят, Называйте. Я не знаю, как она... Ну, местная вот эта сладость. Сейчас я вам покажу. Они везде по-разному стоят. Вы их везде в каждом магазине сладости узнаете. Такие колбаски. Забыл, как они называются. Но это не похолова, Пахалава, это такие кубики. Она бывает турецкая, бывает еще какая-то. Нам объясняли там. И стоит она, ребят? Везде по-разному. Мы вчера вечером хотели взять на вечер 160. Местных местах 1600 рублей килограмм. Это дорого. Она может стоить 110-120. 10, ну, должна примерно так стоить. 160 это уже для туристов просто загоняют. Мы говорим, давай скидку. Не-не-не, типа, ну там туристическое место было. Ну ладно, нет, так нет. Сейчас заходим. 120 мы говорим. А со скидкой. Он говорит, 110 килограмм. Мы говорим, ну давай килограмм. Ну, 1100 получается килограмм. Но офигеть, какая вкусная. Бывают разные вкусы. Там гранатовые, какие-то там абрикосовые с орешками, фисташковые. Вот мы разных набрали, микс. Целая коробка получилась, так что сейчас вам покажем, идем чаевничать, будем с ребятами с нашими пить чай сегодня И отмечать их приезд и уезд сразу, потому что завтра они уже улетают, но ничего У всех получается по-разному, у кого-то на дольше, у кого-то на меньше Ну ладно, мы кажется уже подходим Ну чего ты, мелочь, Ну? Короче, да вообще, как, как мы говорили говорили, преследуют, преследуют меня какие-то... Какие-то неприятности. Прикинь, что, да? Ты не можешь снимать. Ты не можешь. Я полиция. Я то ли бухой, то ли что. Ты не можешь снимать. Это я полиция. Где? Где вот это Рахат Луком? Это да это не он. Они по-другому он, по а а он по называют. По а а это это. Да? Ну Пахлова окей. Это с медом, а это рахат луком. Окей, ребята. Вы думаете, что это Рахат Луком? Да. А я Пахлова думаю, что это не Рахат Луком. А вы что думаете? Может это мандарин Нет, как-то они по-другому он назвали Ну короче, посмотрим в ютубе Вот, ребят, такую тему сейчас едим Чай и все дела, все, красиво Прощаемся с ребятами, давайте Пока, пока Спасибо, спасибо Давайте, приедем обязательно связи Отлично было Давайте, все, на связи. Вы сейчас до, доедите, напишите. Ребяток проводили. Вы завтра улетаете, да? Да. Завтра и вас проводим. И так потихонечку проводим. И так потихонечку, и мы все разойдемся. Все. Вчера нашли кафе. Так радовались мы вечером. Такое классное кафе. Нас не обманули в первый раз в жизни. Мы им там комплиментов тысячу штук сказали. И сегодня, что вы думаете? Мы приходим снова туда. И что произошло? Нас обманули. Нас обманули. Если коротко, да. Если немного больше, то вот такая вот чашечка чая, которая в обычном заведении стоит 3 лиры, 30 рублей. Вот такая 20. маленькая бесплатно его дают обычно даже если ты пойдешь покушать мы сегодня взяли покушать с ребятами большой компании веселые пришли и нас взяли сколько за чашечку как вы думаете 6 10 может быть нет 20 20 лир а это значит 200 рублей за вот эту маленькую чашечку представляете мы говорим ну ребята ну так нельзя ну вы чего но ну мы же ваши друзья вы забыли нас не не не мы вас конечно помним вы хорошие ребята но у нас такие цены нам надо зарабатывать мы вчера отдали то ли взятку, то ли штраф, ну они же не скажут взятка. Ну, короче, минтам, говорит, мы вчера отдали какую-то там большую сумму. Ну, я не думаю, что это правда, и вот стоит верить нам, по-моему, прямо. но вот такая фигня, 200, 200 рублей чашечки чая, было 5 чаев, да, Кать? Да. да, 1000 рублей, представляете? Ну, мы начали скандалить, Ну, сколько они? до 500, по-моему, скинули, да? Вообще, да. Типа, до 500 они там что-то скинули. А один черт, это дорого, больше туда не пойдем, потому что они на каждом шагу тебе зазывали. тебе обещают, блин, фиг, знать, какие крутые условия, а меню, походу, они меняют, потому что... Ну, мы не могли бы за 20 этих, этих лир взять. В следующий раз, я не знаю, фотографировать будем. черт узнать, что с ними делать. Все нормально. Вот наш отель. Идем отдыхать вечером, встречаем еще одного друга. И веселимся, гуляем последний день. И ребятки уезжают, а я остаюсь. Так, ребятки, взял какой-то делюкс шмукс. Номер себе. Типа самый крутой у них что. Здесь есть в отеле. Решил его взять. Итак, проверяем. Карточку куда вставить сюда. Карточка не вставляется, вот сюда вставляется. Вот здесь. Но. Душек, все в принципе нормально Кровать хорошая у них, кстати, кровати Я прям сплю, отрубаюсь Без задних ног Джакузи, пожалуйста, здесь же у тебя Она реально рабочая, я проверял У меня тоже в комнате было в тот раз И напор должен быть хороший, но Не, напор нормальный Короче, джакузи работает Здесь вот кнопочка есть, вот эта вот кнопочка да, набирается, включаешь, она бурлит Ну вы знаете, как джакузи работает Такое вот стекло, окно а самое главное, ребят, это вид здесь, ну просто бомба. Согласны со мной? Смотрите, просто бомба, красота. И кошки, и чайки, и ворона там, все, все кушают хлеб, всех интересует хлеб. Хотя чайки здесь, конечно, зажравшиеся, их тоже хлебом уже не удивишь. Мы сегодня их сыром кормили с окна немножечко, охотные его кушали. Он засох, мы его уже не ели. А чайки его с удовольствием съели. Причем чайки еще даже стучали с окошко, чтобы, чтобы, да, чтобы дополнительно им что-то вынесли. Прикольно. В общем, история такая. Арендовали велосипедик. И что-то погода немножко испортилась. Была вроде хорошая. Но сейчас после обеда обещали дождь. Ну ладно. Все достаточно просто. Скачиваешь приложение, указываешь номер карточки. Пока не знаю, сколько стоит, какое-то оно недоработанное приложение, но в принципе, в принципе, кайфово, нормально. Все пешком, а на велосипедах. Станций этих много, поэтому найдем там дальше где-нибудь, сдадим, и дальше продолжим движение уже пешком, я думаю. Настроение классное, несмотря на то, что скоро уезжать. На самом деле я уже месяц здесь пробыл, поэтому надо билет брать. Сегодня, может, завтра возьму билет и буду... Стартовать, ребята, стартовать в сверхдержаву не в ту, которую подумали. Офигеть какой большой! Какой большой судно плывет? А, это, кажется, автомобиль он перевозить на другой берег. внутри, по-моему, по что-то есть. Как вот эти малютки, я не понимаю, держатся еще от таких волн больших, которые он распространяет. Видите, сколько малышек? Маленьких-маленьких таких корабликов. Рыбаки. Красота, правда? Вот, смотрите, опять автомобиль везет паром, видите? Волны создают жуткие, конечно. И мы приехали в самый конец набережной. Здесь много-много рыбачков. Кайфуют. Ловят рыбеху. Кто на мотоцикле, кто пешком. Пешком пришел. А вот туристические. Вот на таком мы в прошлый раз ездили. Но сейчас вообще не погода. Солнышка нет, никакого кайфа и удовольствия ты не получишь. Так, съехали на самый нижний уровень. Нижний уровень. Это ты набережный, нижний и убитый. Рыбачков много. Также с термосами, с ужином, с обедом. Приходят сюда. Я уж не знаю, что неправда здесь ловят. Может, вы мне расскажете, в чем вообще. Прикол всего этого мероприятия Короче, ребят, со мной тут чайка Кушает он Видите, сколько я едал, сколько крошек уже Семки не ест, все мои сладости, блин, съела Ну вот, на тебе вот орешек Еще один остался, кушай Семки не хочет, зажравшиеся На, вот еще Вот на чипса была у меня здесь Вот эта вот сладость, она вкусная Но она тягучая, она ее не сможет осилить Ну сейчас пополам давай Пополам Тебе, половинку Видите, она меня осилит, она клюву пристает. Видите, он пристает Но Она вкусная, она чувствует это. Короче, сидит со мной час, наверное, чай пью здесь, сладостями делюсь. Ну, я не могу ничего делать, у меня вот что осталось, давай выстрелю. А еще стучит, в окно стучит, представляете? Я что забыл совсем про ютубчик, все в инстаграм, в инстаграм, так что подписываемся. Там в истории все вот эти вещи я публикую. это что такое? Ой, ты не умрешь, блин, здесь у меня. Ну, прикинь. Что с ней случилось? А, она на молитву, наверное, полетела время. Точно. Короче, она обожралась, потому что я реально уже тут много отдал всего. Все, что было, отдал. Обратно, естественно, обратно еще бы. Здесь корм тебя вкусно. Теперь замучить, стучать будет, постоянно стучит. Вот так. По стеклу. Вот так, это, конечно, неприятно, когда спишь. Ну, сам прикормил. Вот видите, сколько у нее еды. И ничего больше не ест. Только сладости подавай. Зажавшийся. Да? Да. Что сделали со мной? Она с кожу не отдерется? По сердце. не так больно, кстати. Ага. Не так, кстати, больно. Слушай, ухо по крайней мере не больно. Нормально? Я боюсь что сосом будет. А. Нормально, нормально. Что с чеками будет? Христосом. Не, не, нормально. Типа самый, самый смак, но потом... Самый лучший парикмальский в Турции. Самый больной здесь осталось. О, нормально? Ого. Нормально? Слушай, нос, когда незаметно, нормально, да? сейчас уезжает. Не... Правда? Чувачус, да? Чокот. Да. Жесть. Первый раз мне такую штуку делает. Нормально. Жить можно. Это у меня много, это у меня эти, О, классная шея. Как новый, как новый, да. Лицо прочел. Санитайзер. Гот. Нормально? Отлично. То, что надо. Вот так вот, Турция, ребята. Турция. Как тебя зовут? Санчук. Санчук. Санчук. Санчук, приходим к Санчуку. То, что надо. Санчук. Супер. Профессионал. Санчук, профессионал. Ребятки, только я вышел из этой парикмахерской. Грех было мне не сходить в турецкую парикмахерскую, поскольку я слышал уже неоднократно, что турки, мужчины, уделяют своей красоте, внешнему виду. Даже больше внимания, нежели девушки. Поэтому обязательно нужно было сходить и посетить. Ну, вот я решил посетить как раз перед отъездом в Америку. Скоро уже улечу. Ну, и вот с такой прической я там буду. Интересно. Знаете, ребята, я цену не знал этим услугам. В Америке я примерно представляю, сколько стоит стрижка. 25-30 долларов я хожу, стригусь. Ну, 30 где-то, да. В каком бы городе я ни был, больше 30, по-моему, я не стригся никогда. Ну, а здесь я захожу, они мне говорят. О, мой бразер, мой бразер, конечно, конечно. That's Турист, that's да, that's конечно. That's Братишка, that's давай, that's давай. That's давай. 500, типа 5000 рублей, 500, говорит, давай, этих, а, лир. Я говорю, нет, чуваки, это дорого, мы тебе маску сделаем, мы тебе скраб сделаем, там в уши зальем вот эту всякую фигню, все-все, давай-давай, 500, или не, ребят, так не пойдет. Потом он, давай, 250, потом 200, я говорю, мне просто стрижка, мне больше мой, ничего не надо. Сколько, говорю, просто стрижка, сколько? В итоге, короче, они начали говорить, 100, 170, я говорю, 150, если хотите 150, давайте, я готов. Давай за 150. В итоге за 150 они мне все то же самое сделали, что хотели за 500 сделать. И скраб. И да, вот эти вот ерунду какую-то у меня там наклеил на голову, на лицо. И стрижку, и все дела Ну, конечно, сервис у них реально на высшей На высоте просто И помыли голову, какие-то массажи Че так они не делали, сами все видели 150, ну, в итоге я 200 ему с вместе отдал Он рад, весел Давай с тобой сфоткаемся Я ему рассказал про свой инстаграм, про ютуб Он увидел, вау, пригласил кого-то чувака Который на английском разговаривает Поговори с ним, поговори с ним Я говорю, ну, молодцы, ребята, ну, хорошо, все Я говорю, ну, ютуб загружу, вы молодцы Они, да, да, классно, классно, все, давай подпишемся Они на меня подписались, в общем, такой сервис Ребят, цена, в принципе, для американцев, ну, для тех, кто там в Америке зарабатывает, конечно, это пустяково, удивляет она. Буду приезжать в Турцию чисто постричь. Итак, решил для Ютубчика еще снять, ребятки. Вот она, Галадская башня, на которой я был. Здесь я уже гулял тоже раз 500, наверное. И уже все так для меня обычно, уже совсем ничего, ни чему не удивляюсь. И вот, в принципе, этого состояния и хотел добиться, ребят. И тогда, тогда только я уже могу покидать Турцию, тогда, когда... Все эти улочки у меня уже не производят никакого впечатления. В принципе, я думаю, что это хороший сигнал. Можно уезжать дальше. Вот какой-то красавчик, смотрите, катается. Такая вот здесь набережная, буквально от Галатской башни спуститься. Ну вот, наверное, 3-4 минуты. Если быстрым шагом, медленно 5 минут спустились, такая от набережная. Вот здесь вот... Гаражи, я так думаю, что бывшие какие-то ангары для ремонта вот этих пароходиков и суден, посуден. И в них сейчас уже сделаны. Тише, тише, О, тихо, тихо. Тихо. Чувак разогнался, не смотрит на собаку, засмотрелся. И там же есть чувачок, который готовит готовит шурму. Марио зовут его. Этого Марио показывали, говорят, вроде бы о Орле и Решке, поэтому он стал немножко таким популярным. Он сейчас даже сам не готовит, его там нет, есть какие-то помощники, но они говорят, это Марио, Марио, заходите, заходите. Шурму продают рыбную по 20 лир. Ничего особенного, абсолютно, просто туда рыбу кинули в каком-то там соусе они ее так обжарили. Но стоит дороже, чем везде. Везде там где-то можно за 15, за 17, 18 купить. У них 20, поэтому можете сэкономить, если вам не важен бренд какой-то условный и вот такая вот красотища здесь открывается. А вот смотрите, ребятки, Марио все-таки реклама работает. Видите, народ пришел, пришел, хотя его самого здесь нет. Он уже сам не готовит. Он уже. Да, вот о нем еще говорят. А он уже, говорят, зажрался уже сам, все ничего не делать. И а вот, кстати, ребят, вот эти ангары, о которых я говорил, да, рыболовные. Всякие продают крючки здесь, какие-то цепи. Короче, ребят, взяли устрицы. В прошлый раз, когда мы с Женькой здесь были в этом кафе, буквально две недели назад, здесь был ажиотаж, было очень много людей, и тогда они, видимо, цены ставили относительно... Потому что ценника здесь нет, фиксировано. И они цены оставили относительно ну, ажиотажа в этом заведении. Было очень много людей, поэтому они сказали Жене, нашему повару Евгению из Волгограда, что за одну устрицу цена 10 лир. 10 лир – это... 100 рублей, да? Сейчас мы пришли говорим, сколько стоит устрица. Я их никогда в жизни не пробовал, и, честно говоря, не очень. Ага, вот такой вот Сальмон также нам дали. Сальмон стоит где-то 50-55 где-то лин. 550 рублей. Недорого тоже. И вот сейчас они нам дали нам дали устрицу. Я не знаю, попробовать или нет, наверное, стоит. И она стоит 2, 2 рубля всего местных. То есть 20 рублей одна. Представляете. А в прошлый раз в 5 раз дороже, Женьки, говорит. Прям есть? Жуй. <смех> Не надо соедать кремом. <смех> Невкусно. Обычно ну, жижа какая-то. Ничего такого. Давай вторую. Со второй. Со второй <смех> нет, ты поймешь вкус. Я, я вот чербеж 76. сейчас. обычно, короче, Турция. Не может быть все так дешево и все так просто. Мы начали выходить, мы говорим, что сколько это счета? Он говорит, ну, там, суп, там, суп, я не помню, там, по пятнарику или по двадцатке суп. А, это <coughs> сальмон, вот эта рыба красная, она там полтинник, чай 8. А, говорит, каждая штучка вот этой вот, вот этой, как она называется, устрицы по 25. пять, говорит. Я говорю, чего, вы мне сказали по два. Не, я сказал по 25. пять. Пойдем, я тебе покажу, сколько она стоит, она не может столько стоить. Да блин, вы мне сказали по два. «Не, ну это у меня просто русский плохой, пойми, пойдем к другому, другому получше русский». «У них просто русский плохой, он ты не понял». Я говорю, «Ну и что дальше?» «Я не понял, я вам не буду платить по 25 за каждую. Типа мне только они хотят с меня столько, 125 взять на просто за устрицы». Я говорю, у меня друг две недели назад за 10 брал, не может быть такого. Я говорю, короче, чуваки, как хотите, я вам не дам 25. Ну в итоге зашли на то, что я 10 оплачу. За 10 оплачу, вот 5 штучек мы взяли, 50 я оплатил. Ну, конечно, это не развод, это реально, они просто так говорят. Реально, мы просто удивились. Ну, давайте возьмем. Ну, и по 10, в принципе, нормально. Они, наверное, на самом деле, то они, конечно, в... у нас в странах, они стоят намного дороже. Ну, короче, просто будьте внимательны на будущее. Ребят, переспрашивайте, если что, лучше в меню показывать. Ее просто цены в меню не было. Блин, дождь начинается. Бежим на... Бежим на трамвай. Ребятки, короче, погода не очень хорошая. Дождь льет, офигеть какой. 7 градусов в Стамбуле. Рукам прохладно, но вы знаете, что-то меня греет, я не знаю что, любовь может быть к этому городу или к этой стране, блин, настроение просто замечательно, время сейчас 12 час, наверное, уже, я просто гуляю уже целый час, просто гуляю, 11 время, 11 время, я уже целый час в 10 часов вышел и пошел просто гулять по городу, блин, какая красота, и одному иногда побыть хочется, иногда и нужно, ребята, и необходимо побыть одному, Просто невероятно. Какой же кайф. Какой же кайф. Я здесь ходил, я вам все это уже показывал тысячу раз. И меня это уже ничего, я не скажу, что так прям вот удивляет и впечатляет, как, как тогда, когда я первый раз сюда приехал и первые дни здесь гулял. Здесь уже с друзьями я был много-много десятков раз. Все эти места я уже видел. Но даже вот так просто ночью здесь пройтись одному, тогда, когда нет никого вокруг, это кайф. Когда ты один, когда нет народу, как днем. Смотришь, ходишь на людей, смотришь. На кафешке найти опустошенные, где нет никаких людей. Просто невероятно. Думаешь о чем-то, мыслишь, размышляешь. В общем, хочу я вам поделиться поделиться вот чем. Помните? Такими, такими моими заключениями, умозаключениями. Помните, я вам как-то говорил, блин, надо путешествовать, хочу путешествовать, хочу как можно больше стран посетить. И кто-то мне когда-то сказал, что путешествие как наркотик Ты вот начнешь и потом все больше, больше ты никогда не захочешь прекращать это дело И правда, когда я не путешествовал Когда я сидел два с половиной года в Америке Мне это не особо-то и нужно было Ну как, условно не путешествовал Все равно я по Америке много путешествую, а, Много в каких городах побывал Где-то я не был, где-то предстоит еще быть Но когда ты выезжаешь за границу Вот, вот само это ощущение того, что ты куда-то едешь Собираешь сумки, чемоданы Новые люди, новые лица, новый язык Какие-то традиции, обычаи. Вот, например, каждое утро у меня будет э, рупор, в котором на, видимо, турецком читают молитву и зазывают всех скорее приходить в ну, местной мечети и вот помолиться. Это происходит пять раз в день, как мне говорил гид. И вот в шесть утра каждое утро это происходит. Это так удивительно, так это невероятно. Кому-то это раздражает, кому-то это мешает. Мне это нисколько не мешает. Это так круто, это так классно. И вот, знаете... В каждой стране есть какие-то какие вот отличительные черты. Я, конечно, понимаю, насколько я не догоняю еще до тех людей, кто бывал во многих странах и может так свободно рассуждать, ну, как я более-менее могу сейчас рассуждать о Турции. Там послушал, там послушал, там где-то что-то узнал. Но я, конечно, завидую тем, кто, например, может поговорить об Испании и не просто прочитавший из книг какую-то информацию, а побывав там сам... Погуляв по улочкам, покушав местную еду, пообщавшись, может быть, с местным населением. Это круто. Поэтому я стремлюсь э, вступить в ряды тех людей, кто путешествует, кто посещает много стран, кто учится чему-то новому, кто вот прям своими ножками гуляет по этим улочкам, городам, небольшим или, может быть, огромным, как Стамбул, например. Так что, ребята, я в ваших рядах, я с вами... И я думаю, что я сейчас в Америку ненадолго совсем улечу. Просто поработать, просто немножечко. Потому что работа же все-таки у меня связана с физическим трудом. Поэтому это меня как-то, мне кажется, меня закаляет внутренне. Я прям становлюсь сильнее. Мне так кажется. Может, я себя успокаиваю. Ну, короче, неважно. Важно то, что я от этого кайфую. И сейчас я вот ищу свой отель по, ночной, по ночному Стамбулу. Пока не понимаю. А, так вот он у меня. Ох, нифига себе, представьте, это мой отель оказался. Круто, я уже пришел. Так что, так что сейчас я пойду к себе в отель. И вам его, кстати, крайне рекомендую. Называется он Ада-отель. Ада-отель мой. Он там четвертый этаж. На четвертом этаже и на третьем. Есть отдельные номера. Называются они 401, 301, 201. Это самые большие номера. Самые крутые. И они стоят, ребята, несмотря на то, что они крутые. Совсем недорого. Ада-отель. Вот такой вот вход. Вы его можете найти в Букинге, Ссылку не обязательно оставлять. Вот Ада-отель Истанбул это называется. И реально номера стоят по 25, по 35. Долларов. А, ну, вот самый хороший, там 45, может быть. Такие дела, ребят, в самом центре. Видите, гуляю, хожу. Кайф.